Всем привет! Сегодня мы разберем такую фразу, звучит так. Простая жизнь, возвышенное мышление. Что это означает? Как ее понимать? Какой, как, какую ценность она несет нам? И вообще зачем это нужно? Поехали! Итак, простая жизнь, возвышенное мышление. А, достаточно давно я читал книги по восточной культуре, восточной философии, и там была такая фраза, говорится, что человек должен э, обладать простой жизнью, вести простую жизнь и обладать возвышенным мышлением. Мне стало интересно, слушайте, ну вот фраза интересная, классная, а как, это, и как ее применять сейчас, что я должен делать, я должен уйти в пещеру и там жить, и что такое возвышенное мышление, а что не является возвышенным мышлением. В общем, стал разбираться, стал общаться с людьми. И сейчас хочу поделиться с вами своим опытом, как это я понимаю. Итак, что такое простая жизнь? Что такое простая жизнь? Начнем с того, что... Давайте так, покажем, что такое простая жизнь. Это то, когда у нас есть то количество вещей, которая нам нужна, которая не отягощает наши мысли. Вот на самом деле, вот могу вам поделиться своим опытом, Вот я очень большое количество раз замечал, замечал как только я убираю в своей квартире и, вы, и, и выкидываю мусор ненужный, мне сразу как-то вот в психике это легче становится. Просто вот становится как-то вот внутри как-то легко, как-то более свежо. А что такое простая жизнь? Простая жизнь, я не говорю сейчас про деревню какую-то, да, что мы все должны уехать в деревню и там а, ходить, там, знаете, в набедренной повязке, как там, йоги в Индии. Нет. Простая жизнь это означает, что ты должен пользоваться только теми вещами, которые тебе реально нужны. И не больше. Потому что дополнительное количество вещей означает дополнительное количество времени, которое ты на них тратишь, зарабатывая, зарабатывая деньги, да. Тебе нужно будет заработать деньги на эти вещи Это означает, что вот эта вещь, когда у тебя там два телефона, три или там две машины Они забирают часть твоей психической энергии и ты начинаешь думать об этих вещах Давайте посмотрим, что у нас сейчас Если есть простая жизнь, то какая у нас сейчас жизнь? Я обнаружил очень интересный момент Что а у нас сейчас жизнь, она максимально сложная Вот смотрите, у нас же есть кредиты, ипотеки, банки, эквайринги, сотовые телефоны, социальные сети. Я вот общаюсь много с клиентами да, по психологии. Меня доводит до того, что я а, должен ответить человеку через, на, на какую-то ну, одну социальную сеть, на которую меня, через которую он мне написал. Я не могу вспомнить, как она называется. Я смотрю на значок, например, на Фейсбуке, да, и я, я забываю, как он называется, потому что их столько много, а, столько много коммуникаций, что я просто забываю даже, как, как, это, как, как она называется. И жизнь у нас сейчас максимально сложная. Посмотрите, сколько у нас машин, квартир, какие у нас обязательства, там, финансовые, прочие обязательства, какая у нас сейчас структура общества, все вот эти законы. Посмотрите, насколько это сложно. Я какое-то время назад жил в Швейцарии, так там бюрократия такая сильная, что наша, она просто нервно курит в сторонке. Там, вы вот, знаете, вот знаешь, вот ты будешь помирать, тебя заставят помирать по правилам. И ни шаг влево, не шаг вправо, четко по правилам будешь помирать. Вот, вот так вот, вот здесь вот парковать машину, здесь не парковать машину. Здесь вот такое правило, здесь вот такое правило. И когда я там пожил, а я там пожил три года в Швейцарии, я как бы понял, что наши правила это можно как бы жить у нас очень хорошо. У нас не так сильно требуют их выполнения, как там. А там, на каждый шаг не в том направлении, сразу штраф, моментально. И только потом иди оспаривай его. Соответственно, у нас получается, что. Жизнь-то на самом деле очень сложная, вот в современном обществе, да, современному человеку нужно платить всякие ипотеки, кредиты, работы, переводы денег, валюты, обменные курсы, вот это все надо иметь в уме, в своем, да, чтобы быть как бы в неком социуме. Но в то же время давайте посмотрим второе продолжение этой фразы. Там написано «простая жизнь, возвышенное мышление». Что такое возвышенное мышление? Но вы знаете, как минимум, как минимум, это мышление, которое отличается от мышления животных. Потому что у животных у них нет возвышенного мышления. Любое животное, любое животное, оно думает только о четырех вещах. Вот возьмете муравья, кошечку, собачку, дельфина, коровку, птичку, рыбку, неважно, деревца, кого угодно. Четыре. Всего лишь навсего направление мысли. Эти живые существа, у них только четыре мотива. И все, что они думают, они думают только о 4 вещах. Они думают, как бы покушать, любое живое существо думает о том, где взять пропитание, да, где взять вот еду. Любое живое существо, даже дерево, оно будет пускать корни туда, где есть вода. Соответственно, любое живое существо думает о сне, как бы поспать, как отдохнуть, где вот, где вот лечь, чтобы тебя никто не потревожил, ты выспался. Каждое живое существо думает о самообороне. Так или иначе, мы должны обороняться. И каждое живое существо думает о размножении. Соответственно, что такое невозвышенное мышление? Вот Невозвышенное мышление, оно как раз таки заключается в этих четырех вещах. Что я имею в виду? Как мыслит сейчас человек? К сожалению, к сожалению сейчас у нас очень сложная жизнь и очень низкое примитивное мышление. Все, о чем мы думаем, на самом деле, если положить руку на сердце да, и посмотреть, то мы думаем только о еде, сне, сексе, самообороне и еще деньгах, которые позволяют нам как бы, заработать денег для того, чтобы все это получить. Вот и все. А что такое возвышенное мышление? Возвышенное мышление – это как раз-таки то мышление, которое цели этого мышления находятся за пределами вот этих четырех целей. За пределами. То есть, как минимум, это возвышенное мышление означает задавать себе вопросы, а кто я такой, а ради чего я живу? А в чем смысл моей жизни? А зачем существует этот мир? А как жить правильно? А что принесет мне благо? А что принесет мне страдания? Вот как минимум, как минимум, когда человек начинает задаваться этими вопросами, у него начинает появляться мышление человека, а не, а не мышление животного. Собственно говоря, в этот момент можно сказать, что он начинает жить в соответствии с этим, с этим правилом, ну как минимум с его половины. Да? То есть простая жизнь, возвышенное мышление означает, что мы пытаемся использовать и должны использовать в своем обиходе вещи, только те, которые нам реально необходимы. Конечно же, вы сейчас можете сказать, слушай, Антон, а мне вот необходимы три сотовых телефона. Хорошо, если вам это необходимо, и в этом есть необходимость, я не спорю, окей, это ваша необходимость. Но здесь же имеется в виду об излишках, чтобы мы не должны нагружать свои, свою жизнь, свой, свой быт излишками, потому что как только у нас становится больше, чем нам нужно, то эта вещь, вот я по себе знаю, у меня сейчас один телефон, до этого у меня было два телефона, и это легко понять, что мне приходилось в два раза больше иметь информации в своей оперативной памяти, да, в своем уме. Количество заряда какое, чтобы он не разрядился, чтобы на, был, был, был пополнен баланс на обоих телефонов, чтобы они были оба в сети. Куча-куча всего. Я, соответственно, просто вот захотя второй телефон, потому что это как вроде модно и круто выглядит, я себе увеличил количество вот этих мыслей. Которые не относятся к возвышенным в два раза. Собственно говоря, я в два раза стал меньше интересоваться, а кто я такой, а зачем я живу и тому подобное. Это что касается простой жизни. А теперь что касается возвышенного мышления. Возвышенное мышление, вот когда общаюсь с людьми, часто, не всегда, но часто, увижу, что человек живет только ради фактически денег, еды и секса. Вот фактически все его сферы интереса. Я понимаю, что это важно. Я понимаю, что должны быть деньги, да, должна быть квартира, где мы где мы живем, должны быть, значит, должна быть пропитание, да, нужно как-то продолжать свой род, да? вот, должна быть жена, там или мужчина, женщина. Я понимаю. Я не понимаю другого, что если ты в цель своей жизни сводишь к целям этого тела. Вот это называется низменное мышление или животное мышление. Я сейчас понимаю, что вы сейчас мне в комментариях на на на настрочите, что это не так, и я тут неправильно все говорю. <с> ребят. опять же, скажу одну вещь. Это моя точка зрения, это мой личный блог. На моем личном блоге я сейчас с вами делюсь своим размышлением на эту тему. Я, изучаю культуру значит, восточных стран, Полностью ее разделяю, я поддерживаю, я действительно понимаю, что э, и я стараюсь в своей жизни, в своей жизни иметь э, минимальный набор материальных благ, которые мне действительно нужны. Вот у меня есть ноутбук, да, он мне реально нужен. У меня есть iPad, он мне реально нужен. У меня есть телефон, он мне реально нужен. Я пользуюсь этими тремя вещами. Но, например, второй ноутбук, второй телефон, второй iPad Хотелось бы, в принципе, хотя да, это круто, это вот более новая модель, у меня их два, там пускай будет один побольше, другой поменьше, там у меня одна машина, я хотел бы, чтобы было две или три машины. Хочется, но я понимаю, что это не нужно это делать, потому что эти все вещи, они будут сжирать мою возможность мыслить, они будут на себя отбирать очень много времени, которое я буду на них тратить. И, собственно говоря, я буду думать больше о них, чем о каких-то возвышенных вещах. А в современном обществе у нас как раз таки получается так, что Человек ведет максимально сложную жизнь, вот максимально сложная, какая только вообще была за всю историю человечества, вот у нас сейчас самое сложное. Посмотрите все эти кредиты, трансерфинги, там, чего только нету. Ты только постоянно этими вещами занимаешься. Но при этом проблема, о чем ты думаешь? А думаешь ты только фактически о деньгах, о сексе, ну и о развлечениях. Все. И вот получается, что простая жизнь, возвышенное мышление, она как раз таки фраза, Которую я стараюсь повторять себе каждый день, для того чтобы не быть животным, не, не иметь умонастроения животного. Просто животное думает вот об этом, о сексе, о еде, о защите и о сне. Только в этом состоит цель жизни животного, любого животного. Но Моя цель жизни не в этом, как минимум моя цель жизни заключается в том, чтобы я нашел, нашел ответы на вопросы А зачем я живу? Кто я такой? В чем смысл жизни? И так далее, так далее, так далее Собственно говоря, я вас тоже вам рекомендую задуматься над этой фразой Поразмыслить над ней, поразмыслить, а как, то, то как бы качество и та сложность жизни, которую сейчас вы создали Она вас удовлетворяет вы испытываете счастье от нее, она вам нравится, и также подумать а о вот образ мыслей, а о чем я думаю в течение дня. Если взять, вот, например, неделю да, и каждый день пытаться записывать, о чем мы думали. Не, не, не в плане, вот, ой, надо купить хлеба, пойти купить хлеба, нет. А в плане, вот, о чем мы размышляли, размышляли какие мы ставили цели, что мы вообще делаем. И просто сделать срез за неделю, мы поймем, что фактически мы как белка в колесе. Вот я когда я смотрю на белку в колесе, да, вот она колёсико вращается, там белка, да, но белка, там хомяк. Вот он бегает, бегает по кругу. Я вот так вот смотрю, и думаю, а какой смысл, какой смысл, что ты бегаешь, ты никуда не перемещаешь, ты бежишь на месте. И также я испытываю достаточно большой страх, когда осознаю, что прошел там день, два, три, а я фактически все это время думал о каких-то сиюминутных ценностях, сиюминутных целях, которые которым придет конец со смертью этого тела. То есть как только придет конец этому телу, как только это тело умрет, сразу же вот эти вот проблемы с едой, проблемы с сексом, проблемы с, значит, с защитой, самообороной, да, с размножением рода, со сном, они сразу же станут для меня неактуальными. Они прекратят свою вообще актуальность для меня, сразу же потеряют. И тогда возникает вопрос: окей, тогда я живу только для того, чтобы удовлетворить это тело, которое с каждым днем все стареет, болеет, умирает, и в конце концов, я это все потеряю. В чем так и смысл этого всего? И вот эта фраза простая жизнь, возвышенное мышление на мой взгляд, это некая начальная фраза, которая позволит начать заниматься самосознанием, духовными поисками, поисками себя, а вообще, кто я такой. И она дает некий ключ некое понимание, что нужно сделать. Первый шаг, он как раз таки заключается в том, чтобы отказаться от личных вещей, которые нам мешают жить. Сделать свою жизнь максимально просто, простой, максимально простой. Максимально просто сократить вот эти вот всякие гаджеты, всякие вот эти социальные сети. Если это нужно по работе, да, то это пускай, конечно же, будет. Но если это просто по приколу, чтобы было, что это модно, я вот как бы вот эту мысль не разделяю. И при том высвободить свое время, высвободить свое сознание для возвышенного мышления, которое позволит нам найти вопросы, зачем я живу. Вот для меня, например, это очень важно. И своих клиентов, да, которые тоже приходят ко мне, Естественно, если я вижу, что человек интересуется вот этими вопросами, если он интересуется только в этой связи, конечно же, я стараюсь ему как-то задать некий вектор направления, в котором бы он пошел бы и стал бы открывать для себя все больше и больше интересных вещей о себе, о смысле жизни. Потому что эти вещи, они способны решить наши 7 проблемы. Вот, на этом все, все, что я хотел вам сказать. А тут, естественно, хотел добавить, что меня зовут Антон, я психолог. Этот канал Бромовед, канал я его назвал. Здесь мы обсуждаем разные психологические нюансы, психологические запросы. В скором будущем буду все больше и больше интересного, полезного контента делать для вас. Напишите, пожалуйста, что вам нравится, что вам не нравится, какие вы темы что вы хотели бы, что я бы осветил. Впереди у меня контент. Я себе его составил где-то примерно года на 2-3, где-то на 2-3 где года, каждый второй день я могу выпускать ролики, у меня очень много информации, много клиентов через, через, через меня так сказать, прошло, и мне доставляет истинное удовольствие делиться с вами, делиться вот с единомышленниками, которые думают так же, как я. Естественно, в комментариях много пишут, что здесь я с тобой согласен, не согласен, ребят, я, наверное, буду из видео в видео повторять одну и ту же фразу, что это мое сугубо персональное мнение. Я вообще не против, чтобы кто-то из вас имел свое мнение, совершенно отличное от моего. Ребята, ради бога, я вообще не спорю, вы можете считать совсем по-другому. Мне бы, например, было приятно, если вы посмотрели мое видео, попытались понять мою точку зрения, и ваша какая-то позиция да, обогатилась моей. Пускай ваша позиция диаметрально противоположная. Но если вы посмотрите мое видео, да, посмотрите, как я рассуждаю, и останетесь на своих позициях, ради бога вы можете это делать. Но вы их обогатите моей точкой зрения, и у вас будет больше, а, больше возможности сделать правильное мнение, правильное решение, правильный вывод сделать. Фух. Ну все. На этом все. Давайте. До скорых встреч. Пока.